Йо, всем, привет, ребята, с вами снова я, и сегодня очередной обзор мобил карты. карте. Третий самый, на который мы открывали логиблоки, просто делали обзор сейчас. Ну, впрочем, все. Это все, что я хотел показать. <шутка>, Шутка. И первый мод у нас, на что, на что я не помню. Сейчас покажу. Первый мод у нас на... на мобов. Так. Новый моб. Новый Я монтёр. Ладно, сейчас и будет. Короче, я-ям. Опа. Блин, ну что ж, ты будешь делать. Как мне из этого из этой руды нормально сделать? А, да. Так я превращусь в золотую руду. На басу береже. Да, вы видите сами. И поставлюсь там как... вплотную. Не, давай, давай, давай. Вплотную, вплотную. Ладно, не буду оставлять ставить просто сделаю себя сейчас нормальным. Выкину яйца эти. Не знаю, зачем они мне. Они мне больше не нужны. И, -и, -и, -и боже, как они бесит, когда я не могу превозноситься в себя. А урок. Ура, ура, все. Что-то возьмем покушать что-нибудь, покушать. Покушать, покушать. Жареная свинина. Нормально. Покушаем сейчас. Давай последний, последний точку. Так, ушл, дальше, о, дальше у нас железная руда ж железо. Пока здесь бьм, бьем, бьм. Ну-ка, что. Что ж, пригородила мне путь, все из нее также выпадает такая железная руда. Дальше у нас уголь. Уголь. Уголь, из которого выпадает просто уголь. Сам. И душа. И фрагмент. Так, повторите, третье, да? Повторите. Опять. Опять ну, ладно. А наш у нас Redstone, yeah. да ладно, ладно, я тоже покруче, поперли. Ты давай, давай, давай. Ты, ты не смог проводить стоять, нет? Но... Да. Потому что сильно тебя, понимаешь? Нальше у нас. Давайте возьмем сразу много-много. Яйц. Ух! Так, у нас такая лазер теперь. Так. Ай, последний удар, давай, последний удар, и лозгоритм упадает просто. Дальше мутант. Мутант вот какой-то просто монстр. Мутант, я не понимаю, он какой-то дубинка что ли ходит, идет. Просто это из мода это уже. Давай. Ну ты тоже, ну что, понимаешь, твоя судьба. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Что с ним? Давай, давай. Опа, опа, опа, давай, давай, давай, давай сейчас замашка. Давай, давай. Опа, опа. Окайп. Okay. Последние удары. и все, последний удар сейчас. Почти, кстати. Еще два. Да, все, мы его замочили. Идем его пыли. Просто кости. Почему он так сильный? Ладно, дальше у нас. О, разбос. О, нет, только нет, только нету. Ребята, я приготовлюсь получше. Но этот случай я взял две базуки и 16 грамотов. Вау! Брат, тихо, братуха. Тихо, тихо, тихо на. Ой-ой-ой, ой ты что? Что брозеешь? Надо меня откидывать. На тебе, на тебе, на тебе. Ура! А тебя просто они. Ладно. Если еще возьму что-нибудь. Я взял еще гранат. Думаю, они мне помогут. Давайте застрелим все-таки нашего голоса. Я вижу нас нашего босса он меня весь страшный род высокий ай давай. давай давай давай давай давай давай давай давай давай он попить я прям о это что ж это, да. ох ты, а, а это что ж, ох ты ж, ну ладно, давайте не забиваем его, ладно, я не буду долго тратить на него свое время, я просто хочу нервную. выкину его, а мы продолжим должны следующий, вот мопс раз у нас какой-то чувак. спал, я его не, не знаю, я просто сейчас Одного убил, а второго... Ну, возьму просто, поставлю его. Да ходи по расту. Да что, да Ты что, да Ты что? Ты Четвертое, Ты... из него то мозг и какие-то блоки. Что это за блоки? А, Какая-то земля. А, нерушимая земля. Она не ломается? А, не, она ломается. У меня просто лают. Ладно, я поставлю еще одного такого невидимого чувака. И демона. О боже, это демон. Там демон. Что-то есть. Еще... Я сюда что. -то. Там делана, а демона несет. Ой-ой-ой, что здесь? Он... Что с ним? Что с ним? Что с этим демоном? Мама меня пугает. Он за... Поставил какой то защиту от меня просто так не уйдешь ай ай ай ай давай, давай, давай! ай ай ай ай ай вот, да и здесь могут быть просто класные руда. Всякие крутые вещи. Например, как вот эта вот земля и провожавский. Так, так играем все лучше. Так, дальше Black Mag, черный маг. Его, я его не думаю, что я его делать не буду лучше. Так, и дальше у нас какая-то ошибка. Какая-то ошибка природы. Что это за маг, скажи мне? Ну тебя убить надо, если тебя что-нибудь крутое выпустить, да? Правильно, правильно? У меня должно что-нибудь крутое выпустить. Давайте его убьем и мы. Так. все, мог бы закончить. А, нет, просто, я не мог. Пожалуйста. Ой, что? Чахаза. Чахаза. Не знаю, что это. За. Какое уродище. Ты что? что ты что, типа, нарубаешься? Ты хочешь проблем, да? Да, у тебя давно не было проблем, наверное. Ты сама нарвалась. Давай, давай, ура, мы ее добили и выпала опять земля. Ребята, знаете, что самое прикольное сейчас? Самое прикольное это сейчас то, что мы можем проблюдать сейчас в этих офигительных мобов. Например, в эту руду, в этого чувака, еще в этого чувака и в этого чувака. А где тут мелкий чувак, хоть я его убивал, но его нету. куда-то исчез. Ладно, мне на него просто плевать. Я стану с собой и посмотрим дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас моды. Мобов для всех. А, вот такие вот капсулки. Вот такие вот капсулки. Что за капсулы, я правда не знаю, они не непонятно. А, это капсула ставить в воду. Это. Конистера? А, это канистры. Они просто все почему-то ставят в воду. Кроме этого. Это вообще ничего не делает. А, а это тоже ставит воду. Какие-то канистры, короче, прочие. Я не понимаю. Зачем они тут нужны? ладно зайду подальше он залезу на доме жителя. Если он не просит, конечно. Я думаю, что он не просит. А если он будет против, я ему набью его нос. Ладно, дальше у нас новые. У нас есть новые эффекты. Разные эффекты. Очень много добавилось эффектов. Ну и к тому же вот такие вот а, как их назвать. они стреляют, короче, всякой фигней. Пистолетики. Вот такие. Нет, не патроны, нет, говно какое-то. Может. А может это... Ой. Ой-ой-ой. второй так. Первое. Неверное. Да. А если выйти? Опа. если все. Он просто... Вот не пистолетик какой-то. Он просто на... <плышлен> Вы такой? Я не верю своим глазам. Этот пистолет наносит кому-то урон. Это смешно. А дальше у нас файербунд, он стреляет огнем, как артиллерия впрочем. -то. Да. Он как огнемет Дальше у нас аэр, аэр, гун, аэр гун, это воздушный. Ох ты, -о. Смотрите, куда? Какое место он оттолкнул жителя? Житель, это твой дом, возможно, возможно. Ты должен, ты должен сбежать. А ну, вообще выкинул у нас еще один какой-то стреляет бомбами а ведь сами бомбы можно кидать врываясь ну что есть дальше у нас дальше у нас дальше у нас Эх, кака... О, руда какая руда какая-то ну ладно дальше у нас что она Чайная... вот такая вот фигня здесь портал какой-то портал что портал это я кажется понимаю куда этот портал ведет нас сейчас будет что-то круто у нас вылетел майнкрафт ну ладно, придала больше не буду открывать сейчас я майнкрафт и снова продолжим Эн, друзья я зашел, так уже не в этот мир потому что пришлось создать к сожалению новый а так как тот почему то не знаю с ним что случилось похоже короче на него не смог зайти из-за какого то караш репорта и пришлось удалить несколько модов Эх, и Этот мод тот самый на этих человечков. Ладно, не будем. Думать. Проверим дальше моды. И э, э, у нас оставались два моды крутых, которые я не знаю, Остались Бюлле Есть печатная машинка. Не, это это просто декорация. Вот. Просто сама декорация на и... ней печатать нельзя потом есть часы вот такие вот их там куда-нибудь поставить тоже можно Так, либо назад либо в другую ну, точнее вот так можно так так так ну ладно вот просто там дальше дальше какая-то картина картина обычная вот такая вот там можно нарисовать наверное что-то размер там размер свой выбираете Расширение достаточно молодой вот я не знаю тут ничего нельзя наверное делать так да, самыми апусками просто так до красоты дальше у нас вот такая кар картинный станок здесь можно картины кстати да да да их можно делать сейчас подождите ладно я не знаю что мне сделать наверное надо взять картину нет ну как поставить ну, надо просто сейчас нет а, ладно Там, далее, далее у нас будет что у нас будет вот такая передиставленная меча о, ручка отсюда давайте поставим наш меч а маг так опа это можно его взять прикольно выглядеть да. дальше у нас так, дальше у нас вот такая вот красивая какая-то табличка если на нее писать можно наверное нет нельзя к сожалению нельзя дальше у нас идет вот такой вот какой-то верстак верстак да ну или что его Он сам сайт? Ну, там какой-то отдельчик есть просто. Вот так вот сюда можно положить что-нибудь. Нет. Нельзя сюда ничего положить. Давай бери сюда. Что? Земля, да, ладно. Я возьму сейчас. Так, да, попробую. Можно сюда. Нет, сюда нельзя положить. Книжку в какой-то надо. Ладно. Дальше помимо верстака здесь еще есть вот такие вот шкафчики. так можно писать сюда на что так ой есть разные другие цвета еще много разных вещей. так дальше есть вот такая а, для зелий какие-то штуки а. вот такие вот зелий? Ну для зелий ну как для зелий это в каком смысле неужели то можно Ложить зелень, ох ты. Нифига. Офигеть, я просто в шоке. Так, как я ни разу не видел все таких. О, здесь можно даже выбирать, куда положить. И можно тыкнуть, по... Ага, просто положить. Сюда. Офигеть, просто. Это может вам пригодиться. Да. И книжки сюда можно... Давайте какую-нибудь книжку возьмем, Книжку обычную книгу. Или сами написать можем там. Ой. Ну, например, пару вот сюда, вот сюда, я не знаю. Одну книжку? Нет. А, можно только, наверное, написаны книги. Сейчас попробуем. Книгу и первую взять. Книгу и перо. ну на на на на, -на, -на, -на, -на. Написал. Можно так положить, да. И взять ее потом буду писать какие-нибудь рассказы так домик свой можно оформить да это очень прикольно я потом сделаю ну покажу как можно оформить свой дом я оформлю даже а сам а точнее я даже строить не буду как вы знаете у нас вот это можно не только зелень пипец ладно ладно давайте дальше продолжим пожалуйста дальше у нас да, можно, кстати, вот такую библиотеку себе дома построить. Или, ну, например, да. Полка для полка. Простая полка. Да. Дальше что? Дальше стеллаж. М -м -м, интересно. Ага, стеллаж, ладно. Так, дальше у нас другое.. О, витрина. Да, туда, наверное, можно что-то положить нельзя но все равно же круто дома такой вот сделать что-нибудь так дальше дальше у нас будет любовая бирка бирка такая вот бирка какая-то маленькая так дальше вот такой вот стол письменный да да да, -да туда можно положить книги какие-нибудь ну я пока не буду делать ничего, не брать. Ух ты же здесь есть такие вот красивые ст ст стола, да, столы, mm -hmm. столики. Так ладно, столики для брони есть, вот такой проколен. Можно, Всё. офигеть, что только можно. Рамка, рамка, что, что с рамкой? Зачем я дверь поставил? А рамка, ну например, вот повесить ее просто и все. Дальше у нас что еще? Это просто офигенный мод. Банка. Ок, тоже. Суперпеченьки можно положить. Да и не только все печеньки, хочешь что? Она будет смотреть, как печеньки. Сандра. <рискотворение> Жалко. Да. Ну, можно сюда положить, давай положим просто чайник. Из мода. Вот. Это садится с стороне. Можно туда хоть что положить. Это очень прикольно, и удобно там, например. Двенина тарелка. Офигеть. Можно факел туда положить? Мы будем факел оставлять. Так, я, кажется, знаю, что туда положить. Морковочку. Морковка. О, я просто в шоке. Это же нереально круто, выглядит. Давайте возьмем. Возьмем. Так. Блюдо сразу какой-нибудь придумать. Стейк. И... И что еще? Думаю, можно туда положить. Что-то можно еще положить. Теперь гайкашку, картошку, да, вот печеная. Вот так. Это будет может, просто офигительно. Можно покушать. Конечно, это очень круто для столовой. Так, постройтесь. По графический стол. Реально, отвечаю. Это уже по-моему, Крафта, кухня крафт какой-то. Да. Там история. Такие высокие, я не буду показывать их. Так, печатный станок. Фак, офигеть, просто круто выглядит. Он встал почему-то. Почему ты почему встал. Пятый станок. Давай, ты испортился. Нет, он просто остановился. Да. Ну ладно, это тоже выглядит очень круто. Дальше у нас идет. Офигеть. Полное рисование. Вырезанная книга. Клаврот. Нервная лента. Кольцо Нервной ленты. Стоматоп. Здесь еще есть очки. Офигеть. Это просто круто. Я не, не знаю, как это, насколько это можно писать. Это круто. Круто. Это очень это ладно, выкиньте. Так, книга здесь можно писать разные цветы. Например, я не знаю, наверное, только на английском можно писать. Почему я не могу? Почему мне что-то ничего не пишет? А, вот все Пишется маленькими буквами, каким то, как -то Размер тексты давайте изменить. давайте как оп все круто здесь можно название страницы такое что-то да здесь очень просто круто все сделать вот это оформление в этой книге даже текст можно это мне не меня это писать это просто очень даже круто есть такая же уже вырезанная книга какое-то название там что название не знаю хранить просто название кукани дальше у нас головорот я не знаю что это но оно выглядит что-то не знаю так мерная лента оначало измеря так что охтишка это просто тоже круто красный камень название книги та донена Печатная рама. Ладно. Печатная форма. Ладно. Офигеть! Я никогда таких модов не видел. Реально. Так. Вот это ответило. Просто будет замок ключ. На морг планшет. Спинка стол. Головая спинка стол. Это же у меня слов нет, ребята. Это нельзя писать, это все выглядит просто круто. Очень круто. Нет у меня слов точно. Окрашенные очки. Эй, мы просто крутые с вами, пацаны, полновать. Вот очки на нас сейчас они. Так... Давайте поденьем Аннакой. Нанял смотрится странно и на революции. У нас обычные очки как у, у нас слишком низко глаза да слишком низко и ее... это наверное только для Стива такие очки нормальные подумали на нашем будущем <с> ладно дальше у нас замок замок до очки куда они на дверные какую-то на какую они на, а на какую-то дверь давайте попробуем например деревянную Деревянная? Нет, сразу Так. Нельзя? Нет, ладно. Я не понимаю, Стоп, что что там было что-то написано на, на этом листе. Так, друга. Ну Только для творческого дела. Ага, но очень как не микроф... грамотный. Ух ты, Здесь можно писать, что-то надо выполнено, выполнено, выполнено это просто круто не вс ⁇ я отвечаю ну ладно это был самый крутой мод поставьте лайк, если вам понравился мод сразу говорю мод называется бибиокрафт очень крутой качайте дальше у нас бибиокрафт освещение разные лампочки светильники все такое так снаружи панель такой фонарь и светильник это все очень круто, но не, не очень доработано, я думаю, не совсем доработано. Ну, поставьте лайк, это же просто крутить. Вот ну, а дальше давайте посмотрим на такое окно. Вот, ну, Какие-то деревца добав... добавляют. Да. Не знаю, что это за дерево. Давайте сломаем его. Да, да. У нас уже есть одна. Мы из него ничего не можем делать. Да, понятно, все. Так, и прошу сломать. Ну, ребят, просто фантастические моды. Я вам сегодня показал. Они интересные. Ну, я не знаю, у меня слов нету агрельно. Крутые, самые крутые моды. А это что, произносить честно? Хочу ещ посмотреть. Что, -то, что -то. это? Какой это какой-то медленно что он, что он каменная палочка, зачем она? это ж, что такое? ага, так это какая-то штучка? ух, Ой, неплохо, Ой, вводим себе лекарство. что, что это было? а, это лекарство. Какой-то, да? Так, штука. Ну видим еще раз. Давайте. Ой, нет, ничего. Да, давайте. Ладно, ничего ничего интересного. какие-то книжки. Дальше Ага, а черепахи же все это отбивает столько? Ну да, ну да. Отбивает другого моба. Например, лошадь. Моя генетика будет моей Ой. Я, наверное, спот. Эй, где моя генетика была? Так. Стрела это тело. Тих поставим. Опа, давай на свою генетику. Ага. И что с ним? Что эта штука может делать? Ска с скальпер? Что разное? Что с ней она под э, ну, Ладно что у нас какие-то штуки ДНК какие-то ДНК штуки Ой, работаем с нашим ДНК не знаю там ДНК ДНК ну-ка Феликс. Ой, Феликс. Ты Феликс. Алло. Так, так, так. Я не знаю, что здесь надо делать. Я, я вообще не знаю, что это за мод такой, ДНК. Ну, ребята, если вам реально понравились эти бури, эти, этот один замечательный мод, он просто офигительный. Если он вам понравился, скачайте его и играйте, играйте, и подпишитесь, конечно же. Ну, впрочем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи! Всем пока!